многие из моих подписчиков учились у меня аэрографии, кто-то обучался с нуля, кто-то повышал квалификацию. Однако с каждым днем появляются новые мастера, кто только хочет обучаться у меня или только узнал обо мне и еще не знаком. Меня зовут Анна Алферова. На видео я показываю дизайн акварель. В принципе, это простая техника на ногтях, хотя это одна из сложнейших техник в живописи. И это не обозначает, что если вы не рисовали раньше, не сможете сейчас. Мне очень нравится одно выражение. Что смог сделать один человек, то может сделать и другой. Тогда почему не вы? Первые курсы обучения, которые я проводила, это была аэрография на ногтях. Не секрет, что большинство, кто приходит на аэрографию, это мастера, кто не рисует по тем или иным причинам. И все знают основные трудности, с которыми такие мастера сталкиваются. Часто неумение сочетать цвета между собой, проблема с тонкими линиями. Поэтому с самого начала я училась объяснять простыми словами, показывать, чтобы мои ученики смогли получить результат уже во время обучения. Почему же я так уверена, что акварель может освоить любой мастер? Во-первых, одним легким движением получается рисунок. Во-вторых, не нужно приобретать большое количество материалов. Всего 5 основных цветов акварели решат весь спектр цветовых решений. Только кисть, стакан воды и салфетка. Достаточно ли рисовать только акварель? Возможно. Однако, если вы хотите стать профессионалом, нужно учиться большему. Каким техникам? Да всем. Даже тем, которые сейчас не на пике популярности. Например, лепка. Почему? На самом деле все техники взаимосвязаны. Например, когда вы делаете стемпинг, приходит навык точечного нанесения, аккуратность и композиция. Аэрография учится читать цвета, колористики, чистоте, композиции, контролю над рукой – Лепка аккуратным мазкам, опять же контролировать свою руку, ведь когда нужно вывести кистью тонкий кончик лепестка, давление неприемлемо, все движения должны быть легкими. Получается, постоянно обучаясь новому, вы улучшаете уже полученные навыки. Именно поэтому мастера часто проходят все новое и новое обучение. Например, только лепки – я обучалась у четырех преподавателей, прошла семь курсов, в том числе два инструкторских. Аэрографию я вначале изучала как базовый курс на ногтях, спустя два месяца пошла на обучение в школу аэрографии и написала две картины, а третью не завершила, скажу честно. Когда вопросов не оставалось совсем ни по поводу техник в аэрографии, не с оборудованием, я завершила инструкторский курс. И с момента начала моего знакомства с аэрографом до первого курса под моим руководством прошло около 6-7 месяцев. Акварели я не училась нигде. И моя практика началась с ней так. Клиентка во время педикюра стала рассказывать, что на руках хотела бы такой дизайн, и стала его описывать, что как будто кисточкой размазывают по ногтю краску и получаются воздушные цветы. Я поняла, что она видела или акварель, или акварельные капли, и попросила ее показать хоть один такой дизайн, чтобы я примерно поняла, о чем речь. И она показала акварель. Новенькие акварельные краски у меня лежали уже несколько лет, и до них никак не доходили руки, и это была возможность попробовать. Для клиентки в этот раз я предложила что-то другое и пообещала, что в следующий ее приход смогу сделать такой дизайн. Перед ее приходом в следующую запись я села, открыла самые популярные акварельные дизайны на ногтях, положила перед собой краски, кисть, палитру, воду и салфетку и сделала на четырех типсах несколько вариантов. Сразу скажу, на первом типсе это был какой-то огромный цветок. Но с каждым следующим дизайном у меня получались более миниатюрные вещи. К чему я это говорю? Нет ничего зазорного признаться клиенту, что вы это еще ни разу не делали. И предложить сделать в следующий раз дизайн, который он захотел. А до этого у вас будет время потренироваться, найти нужные материалы или информацию, как сделать такой дизайн. И это будет дополнительным стимулом для вашего развития у меня акварельный дизайн никогда не вымывается из-под топа и знаете почему потому что я его закрепляю правильно и мой способ такой я покрываю одним слоем рубербазы, а потом слоем финиша все очень просто на этом видео я не комментировала опыт которые я демонстрирую, а рассказала вам о своей практике, о полученных знаниях и поделилась своими мыслями. Если вам интересен такой формат видео, если вам интересен мой опыт, напишите в комментариях, поставьте плюсик, и я буду знать, что стоит делиться с вами своими практическими навыками, Спасибо всем, кто смотрит мое видео до конца, оставляет комментарии и, конечно же, ставит пальчик вверх.